Здравствуйте! С вами портал UPartner Pro. Сегодня на обзоре партнерская программа BestChange. Про нее мы делали ролик два года назад. Пора бы сделать новый. Давайте начинать. BestChange это мониторинг обменников Человек сюда заходит, выбирает какую валюту отдает и какую получает Ему удобно все подбирается и он использует У проекта имеется своя выгодная партнерская программа Мы будем получать до 65 центов за каждого привлеченного клиента на сайт BestChange Давайте войдем в личный кабинет Можете заметить, что заработано за все время 133 доллара На балансе сейчас доступно 1,39 доллара Чуть позже выведем его Перешло посетителей 3030 и оплаченных переходов 26. 88 да здесь платят за переходы по ссылке вот данная ссылка мы ее рекламируем и за каждый переход уникальный переход нам платят деньги также мы получаем часть доходов от рефералов второго и третьего уровней со второго уровня заработано 51 доллар раздел привлеченные посетители вот здесь написано сколько за каждого оплачено 004 доллара 001 002 следом идет раздел привлеченные рефералы написан доход от реферала далее идет вывод денег можете посмотреть платит проект стабильно с 2016 года. Заказываем выплату. Сейчас находится на рассмотрении. У BestChange имеется много промо-материалов. Перейдем в раздел код партнерской ссылки. Выбираем язык русский или английский. Страницу мониторинга можно задать сразу, например, обмен вебмани на Kiwi. Выбрать определенный вид ссылки. Вот так она выглядит. Рекламируем. И при переходе все сразу открывается в вебмани на Kiwi. Следом идет раздел с баннерами. Можно получить как англоязычные, так и русскоязычные. Среди текстовых материалов можете использовать следующие для сайтов и блогов отлично подойдут скрипты и формы они тоже настраиваются имеются ролики о проекте best change вот такой скрипт можно обменять яндекс деньги на perfect money лучший обмен и совершается переход по ссылке давайте посмотрим условия они здесь весьма выгодные первое посещение привлеченного пользователя оплачивается как 4 цента далее если человек воспользовался обменником мы получаем целых 9 раз 1 цент если человек зашел через 3 7 Дней, и так до 120 дней то вот такой доход дополнительно начисляется если становится рефералом получаем 30 процентов от дохода в системе от реферала третьего уровня 10 процентов ниже обязательно ознакомьтесь какой трафик здесь запрещен сервисы по типу в email соц запрещены они считаются накруткой и вам просто заблокируют аккаунт для тех кто не знает как привлекать трафик можете почитать статью так и называется как привлекать посетителей здесь написаны основные способы использования своего сайта в том числе блога, реклама на YouTube, использование социальных сетей, комментирование тематических сайтов и блогов, общение на форуме, использование сервисов вопросов и ответов. Вот такой вот крутой проект, работаем мы с ним давно, платит стабильно, проверен временем, всем рекомендуем. Ссылку на партнерскую программу вы найдете в описании. А с вами был портал you Pro, зарабатывайте много и до новых встреч!